Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня наш пациент с проблемой повышенного давления, излишнего веса, ну, в данном случае у нас еще и проблемы пищеварительного тракта, гастриты, здесь же у нас и остеохондроз, и естественно операции, вот, вырезали аппендицит, например, Поэтому, как только у нас есть хоть какие-то вмешательства операбельные, это означает, что меридианы у нас смещаются. И активные точки, как и зоны активные, тоже смещаются. По диагностике нашего пациента первые пиявки у нас на меридиане почек. Это естественно, потому что у него повышенное давление и болит голова. Ну и, соответственно, для гармонизации пиявки у нас стоят на меридиане мочевого пузыря, на второй ветви. Что нам должно снизить? Ну, опять же, не сведенные у нас биологические точки из-за операций. Ну и первая постановка. Поэтому за результатами мы будем следить. Ну и наш пациент будет говорить о своем состоянии и следующий сеанс мы уже померяем его сахар естественно его давление, которое сегодня зашкаливает, это у нас сколько у нас? 160 на 90? Да? 109 на 109? 160 на 109 вот. ну и повышенный естественно пульс так что следующие сеансы мы следим за динамикой ну, поэтому вы тоже следите за нашими новостями, ставьте лайки Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Спасибо.